здравствуйте дорогие участники практикума сегодня у нас упражнение по гармонизации венеры давайте сделаем ближайший удобный день что-нибудь очень очень хорошее желательно романтичное для своего партнера если вдруг в данный момент вы не находитесь в отношениях то вы можете сделать что-то очень приятное и романтичное для самого себя. Вы можете сделать и то, и другое, и для себя, и для партнера, как отдельно, так и вместе. Пожалуйста, поделитесь потом, что чувствовали и как это получилось. Спасибо!